Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии в городскую больницу номер 52 в Москве еще 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и начал общаться с врачами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию, но скончался вечером 14 января. О смерти Грачевского вечером 14 января сообщила его жена Екатерина Белоцерковская. Борис Грачевский являлся худруком Яралаша с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша и между нот» или «Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.